Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную и красивую закуску на новогодний стол Которая по своему внешнему виду очень напоминает елочные шарики Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео Сначала измельчаем все имеющиеся продукты Куриное филе нарезаем мелкими кубиками яйца трем на мелкой терке на этой же терке натираем подмороженный сырок укроп нарезаем как можно мельче стебельки не выбрасываем мы их потом используем для украшения маслины режем пополам орехи высыпаем в полиэтиленовый пакет измельчаем с помощью скалки затем берем миску высыпаем в нее куриное филе яйца сырок укроп выдавливаем чеснок добавляем майонез а также перец и соль и хорошенько все перемешиваем теперь смачиваем руки водой и формируем из полученной массы шарики Дальше каждый шарик хорошо обваливаем в орехах. Затем выкладываем на тарелку, на которой можно выложить укропчик, чтобы было похоже на веточки елочки. В завершении к шарикам приделываем ушки из маслин и ниточки из веточек укропа. Ну вот и все, Красивая новогодняя закуска готова! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!